Пожелание ко всем, подходите к торговцам, покупайте или что-то делайте, но в любом случае, когда у вас в руках окажутся вот эти георгиевские ленточки, сжигайте их прямо днем на плацу, на глазах, на площадях, принародно, и пусть народ этот месседж возьмет, он будет расширен. Мы пусть это сделаем везде, на каждом улице, на каждом перекрестке. И делайте видео, чтобы вся наша страна, весь мир знали, что казахи относятся негативно к российской георгиевской ленточке, которая символизирует коллаборацию, которая символизирует захват Казахстана и Средней Азии, которая символизирует собой захват Украины, которая символизирует агрессивную военную политику Путина которая исторически родилась вообще, Георгиевская ленточка, во время Российско-Турецкой войны против наших турецких братьев, которые пытались освободить мусульманские, тюркские народы Крыма, Кавказа. И почему мы должны российскую ленточку поддерживать? Сулай! Рахмет всем! Собол хазахм!